Еще раз рад приветствовать тех, кто решился досидеть и послушать. У нас краткая предыстория. В рамках тематических дней открытых дверей мы решили, вот я не случайно сказал эту фразу, относительно того, что чтение нормативной документации провоцирует ненормативную лексику. Правила приема вы, естественно, советую я вам их, конечно, почитать, но очень часто это напоминает китайскую грамоту. Читал и не угадал ни одной буквы, называется. И э, в рамках тематических дней открытых дверей э, мы решили запустить такую условную, естественно. Условно э, назвали ее «Школу абитуриента московском городском». Э, поэтапно, каждый день открытых дверей э, мы рассказываем... Э -э, как подготовиться к надвигающейся на вас вот этой приемной кампании и для себя что-то новое узнаем, естественно. Прошлое занятие вы можете посмотреть в записи, соответственно, сегодняшнее тоже оно будет доступно в записи. На прошлом занятии я рассказывал о том, на что обращать внимание при выборе вуза, потому что рискну предположить, что вы будете подавать в несколько вузов. Да, и если бы это было бесконечно, то это было бы полбеды. Но беда заключается в том, что количество образовательных организаций тоже ограничено, да, не больше пяти. А сегодня мы с вами поговорим как раз про портфолио. Я не буду на самом деле рассказывать про вопросы, что вообще конкретно будет учитываться. Я задам именно такую сказать, основу да, для того, чтобы вы понимали вообще, что это такое, нужно ли оно, потому что с этим есть действительно неразбериха. Почему? Потому что м -м, учитывать портфолио, индивидуальное достижение, это все, что угодно, с одной стороны, да, с другой стороны, на самом деле, далеко не все из этого будет учитываться. То есть, Например, какое-нибудь то, что вы в первом классе сдали в макулатуру папину трудовую книжку, оно, конечно, будет учитываться в рамках семьи и войдет в предание. Это хорошо. Но вряд ли это будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Если, конечно, только, не дай бог, в рамках непедагогического воздействия впоследствии получили какую-то травму и по особой квоте поступаете, Ну тогда, наверное, да. Итак, значит, портфолио, или на самом, портфолио мы ее так условно назвали, на самом деле это индивидуальное достижение, как с ними жить. Зачем вы вот все, вот жили, жили да, там, дошли до выпускного класса, у вас есть какие-то там заслуги перед Отечеством, перед родителями, перед домашними животными и так далее, и хочется это все показать. Смотрите, я здесь такой милый. Но поступление в ВУЗ – это, к сожалению, такой элемент, который оценивает ваши объективные характеристики, достаточно весомые. Итак, значит, индивидуальные достижения, чтобы вы понимали, не надо на них, с одной стороны, их игнорировать, но, с другой стороны, вы должны понимать, что индивидуальные достижения – это не панацея. Вы поступаете только на основании баллов ЕГЭ. И индивидуальные достижения – это просто бонус. Они не могут быть учитаны при условии, если у вас нет ЕГЭ. То есть, что я имею в виду здесь? Очень часто я слышу этот... Вопрос в приемной комиссии, когда у вас не набран, допустим, минимальный проходной балл. Ну, например, по какой-то причине вы там историю сдали на 40 баллов. Но ну, у вас есть там, не знаю, волонтерская книжка. Вы говорите, а вот это же 5 баллов. Да? Можно ли мне добавить 5 баллов на историю, чтобы было 45? Нет, нельзя сожалению, это как бы не наша даже прерогатива Это правила, которые устанавливаются именно федеральным законодательством. Поэтому это просто бонус к ЕГЭ. Бонус, правда, приятный. А может и не очень. Не знаю. Потому что когда этот бонус дается вам, это приятно. Когда этот бонус дается кому-то, а вам нет. Ну, может быть, вам и не, не настолько приятно. А, вот Что здесь нужно понимать? Почему я всегда говорю, читайте правила приема, Правила приема, ладно, не читайте. Вы читаете информацию, которая размещена на сайтах воздуха. Потому что правила приема тоже пишутся э, юридическим языком. Вот в этом отношении, наверное, вот те, кто, если есть из вас люди, которые собираются к нам на юридическое направление да, или вообще на юридические специальности, это приблизительно то же самое, что вы собираетесь стать переводчиком. с Юридического на русский. Ну, кстати, не факт, не знаю. Так вот. Нужно помнить о том, что индивидуальные достижения каждый вуз устанавливает самостоятельно. самостоятельно учитывает что учитывать и самостоятельно каждый вуз учитывает как учитывать вплоть до того, что могу предположить, что есть такие, а кстати они и есть, вузы которые не учитывают вообще ничего. На скидку, если я ничего не путаю, МГИМО, например. Они вообще ничего не учитывают из индивидуальных достижений. Поэтому это право вуза. И вы должны быть морально на самом деле готовыми к тому, что э, вещь, которую один вуз учел, второй говорит, нет, мы такой ерундой не занимаемся. Или наоборот, там, э, в зависимости от того, куда вы пришли. А, ну, вот, например, да, мы сделали такую подборку, как учитывать. Например, у нас... Э, мы э, все вузы, да, при поступлении на программу бакалавриат-специалитета, максимум вам могут дать 10 дополнительных баллов. Но, значит, они могут учитываться по-разному. Например, у нас в нашем вузе мы не суммируем баллы ЕГЭ, мы выбираем наибольший результат. То есть вы пришли, там, например, аттестат с отличием у вас, э, волонтерская книжка да, и какая-нибудь наша внутренняя олимпиада. Да. Мы говорим, вы молодцы, сразу 10 баллов, Не даже не будем заморачиваться, там, пересчитывать и тому подобное. Естественно, там, вот, при условии, которые я вам говорил, э, на официальной части 75 баллов ЕГЭ средний. Не обязательно это, кстати, ЕГЭ. Мы учитываем, если вы имеете право сдавать не ЕГЭ, а внутри ВУЗа, то, соответственно, это вот прежде всего категория инвалида иностранных граждан, то это внутренне вступительные в том числе. А вот, Например, в РУДН, в Ленинском и в РГГУ там суммируются баллы. Да? То есть это могут быть нюансы, на это обращайте внимание. Мы не суммируем, они суммируют. Мы это не делаем. Почему? Потому что больше не неразберихи обычно бывает, все равно выше 10 не прыгнешь, и у нас на самом деле по ну, практически большинству показателей баллы они намного выше, чем у других вузах. Поэтому мы сразу говорим: ну, молодцы. А вот, например, да, баллы соотлично. Вот У нас это, например, 10 баллов, в том же самом Рудении тоже 10 баллов, в МПГУ это 5 баллов, в РГУ это 4 балла. То есть аттестат с отличием а, у вас а, может давать разное количество баллов в разных вузах. Здесь нужно быть к этому готовым. То же самое. Да? Может быть, кто-то вообще не дает за него баллов. Такое тоже может быть. Это вуз сам устанавливает, как в каком порядке. Да? А, и есть еще один нюанс. Вот это вот, скорее всего, в этом году вы с этим не столкнетесь, хотя кто его знает. Во время приема, когда уже прием идет, если возникают спорные моменты, что такое спорный момент, когда у вас, там, например, 15 бюджетных мест, и вы вместе с кем-то набираете одинаково вот, по всем критериям все баллы, вот, у вас и, не, и, не может, и никто не может сказать, кто из вас лучше. В этом отношении есть такая норма законодательства. Я к ней, если честно, отрицательно отношусь, но законодательстве и законодательства, что ВУЗ может в таких ситуациях еще что-нибудь добавить в качестве индивидуального достижения. То есть он должен как, мы должны как-то решить, кто из вас лучше. Да, устроить бои. Кто выживет, тот и поступил на бюджет. Кто проиграл, тот соответственно ну, на вне бюджет тоже может поступить. А может и нет. Не знаем. Значит, Что могут учитываться? Вообще практически все. Индивидуальным достижением может являться любое индивидуальное достижение, которое показывает уровень там, владения чем-то, либо вашу гражданскую позицию, либо еще что-то тому подобное. Примерный перечень индивидуальных достижений, примерные классы индивидуальных достижений, они установлены тем же самым порядком приема 10.76, утвержденным приказом Минобрнауки, И в основном это вот такие категории, как, например, аттестат, либо диплом с отличием, владение. Волонтерская деятельность, значок ГТО, дипломы различных олимпиад, конкурсов, спортивных достижений и любые иные достижения. Но окончательный перечень устанавливается именно конкретным вузом, в который вы подаете документы. Кто-то может не учитывать, кто-то может учитывать, кто-то может это по-разному учитывать. Да? Ну, например, да, вот очень часто задают вопросы по, по тому же самому итоговому сочинению. Есть, вот мы вместе с Высшей школой экономики проводим уже, не помню, второй или третий год чемпионат сочинения своими словами. А в свое время эта фишка родилась, и идея, вместе с коллегами с Высшей школы экономики, мы ее, продвинули как альтернативный способ, потому что поняли, что итоговое сочинение ну, не является на самом деле таким уж индивидуальным достижением. Ну, с моей точки зрения, например, какое-то индивидуальное достижение, если это пишут все, ну, это уже не индивидуальное достижение. Да? Там балл, да, и потом есть куча нюансов было, там не выгружается и тому подобное. Поэтому этот перечень, он ориентировочный, но вузы определяются сами. И чуть подробнее хочу остановиться в следующую нашу встречу. На следующий день открытых дверей буду еще подробнее об этом рассказывать. Но тем не менее, есть так называемые, я их условно назвал, особые достижения, которые... На самом деле не просто дают баллы, а да, дают что-то там посерьезнее. Как ни странно, о них не всегда знают, забывают то же самое. Но это действительно такая интересная фишка, которая очень сильно может облегчить вам жизнь. Значит, это две категории. Это так называемые особые достижения в области физической культуры и спорта, если вы поступаете на направление подготовки, связанное с физкультурой и спортом. Ну, например, да? вдруг вы являетесь олимпийским чемпионом. Это не просто индивидуальное достижение, а право поступления без вступительных испытаний. И Олимпиада школьников. Здесь под Олимпиадами школьников я подразумеваю только две категории олимпиад. Это Олимпиада школьников, Всероссийская Олимпиада школьников и Олимпиада школьников, установленные входящие в перечень Министерства образования и науки Российской Федерации. Потому что именно это так называемые перечневые олимпиады, дающие вот это вот особое право. Вот, всероссийские и переч. Их очень много, их перечислять очень сложно, но да, вы должны знать, что они как бы, дают не просто, могут, могут. Могут дать не просто дополнительные баллы, а эти вещи могут дать вплоть до поступления без вступительных испытаний, либо приравниваться 100 баллов по тому предмету, по которому проходила данная олимпиада есть вот, запомнил да, есть еще люди которые вот принимали участие в каких-нибудь вот таких перечневых олимпиадах вот, отлично да, обращайте внимание что это вещь которая дает вам именно право, может дать особые права Значит, чем отличается Всероссийская олимпиада, по большому счету, от перечневых олимпиад? Всероссийскую олимпиаду подтверждать ничем не надо. Перечневую олимпиаду для того, чтобы получить право особое право на без вступительных испытаний или на 100 баллов, там нужно не менее 75 баллов по ЕГЭ набрать по этому предмету. И дальше как бы все. Дальше вы идете вне конкурса, вне зависимости от того, какие у вас там остальные минимальные баллы и все остальное. Да, есть универсальное требование, ну, как требование, позиция в законодательстве, что 4 года в течение 4 лет эта Олимпиада у вас действует с особыми правами. Но есть одно условие, точнее, один нюанс, который вам нужно знать. А нюанс этот заключается в том, что как... И почему ей можно воспользоваться, и можно ли ей вообще воспользоваться, зависит от ВУЗа. Вуз, каждый ВУЗ устанавливает срок действия Олимпиад. Точнее, на самом деле здесь не совсем правильно я сказал, он не срок действия Олимпиад. Он устанавливает, с какого класса принимаются Олимпиады. Например, многие вузы говорят, что действует Олимпиада. Олимпиада же вот эти вот перечневые особенно, да, и не только перечневые, да. Они же начинают проводиться в основном э, не только в одиннадцатом классе, да. Они проводятся в десятом, в девятом, там, в восьмом, в седьмом, в шестом. У нас вот, например, упомянутая олимпиада учитель школы будущего, она вообще со второго класса идет. И э, вуз Определяет, что э, с какого класса победители и призеры, только ли победители или победители и призеры будут получать вот эти вот самые привилегии. Право на безступительных испытаний или, соответственно, 100 баллов. И э, есть вузы, которые говорят, нет, что это должно быть только за 10-11 класс или вообще за 11 класс. Да. Есть вузы, которые с 8 э, класса считают. Вот, например, мы, начиная с 8 класса, то есть что это значит? Если вы там, например, в 9 или в 8 классе, или в 10 классе выиграли эту олимпиаду, а в 11 классе ее не выиграли, да, ну, и, ну и пускай. Вы уже имеете право поступить э, без вступительных испытаний. Есть, не обязательно это за 11 класс. У нас. У нас. У кого-то может быть другое. Да? Второе – это с какого уровня учитывают олимпиада? Что такое уровни? Это касается, прежде всего, перечневых Олимпиад. Они именуются значком, ну точнее, не значком, присваивается ранг Олимпиады. Первого, второго или третьего уровня. Значит, по степени сложности, масштабности и так далее. Правило какое? Если вы... Это устанавливает ВУЗ. ВУЗ может сказать, что только Олимпиады первого уровня. Второго, третьего мы не учитываем. Хорошо. Но если мы устанавливаем, например, со второго уровня, мы не можем второго учитывать, а первого не учитывать. Вот у нас, например, мы учитываем, начиная с третьего уровня, все Олимпиады и, и победители, и призеры, вне зависимости от этого. Они тоже получают это право. Перечень Олимпиад. Не все олимпиады дают э, особые права, а перечень олимпиад устанавливает ВУЗ. Какую олимпиаду учитывать, какую олимпиаду не учитывать. Опять-таки, если говорить про наш ВУЗ, мы практически, ну, практически все олимпиады из этого перечня, я сейчас не помню, там, по-моему, их что-то под 80 с чем-то э, в Сашевском приказе этих олимпиад, э, мы учитываем не учитываем, которые вот, ну, ну, вообще у нас таких предметов например нет, там какой-нибудь ядерная физика да, все-таки в педовузе этого нет несмотря на то, что действительно мы с ними сотрудничаем, но напрямую нет да. а перечень соответствия предметов что это значит? что например та же самая Всероссийская Олимпиада школьников, она проводится по всем предметам, но не по всем предметам мы ее учитываем у нас потому что не на все направления. И каждый вуз это определяет самостоятельно. На скидку скажу, что у нас действительно ну, с большой долей вероятности один из самых широких диапазонов, что попадает. Почему? Потому что, во-первых, педагогическое образование ⁇ это все, что вы... Препод изучаете в школах, это, соответственно, любой предмет фактически. Да? А во-вторых, у нас не просто педвуз, у нас университет. У нас есть не педагогические направления подготовки, и вот сегодня они у нас здесь представлены. Та же самая юриспруденция, да? та же самая организация работы с молодежью, поэтому спектр достаточно-достаточно большой. А вот, например, да, есть такое направление у нас и в Высшей школе экономики реклама связи с общественностью. И наша Олимпиада на второго уровня, учитель школы будущего по иностранным языкам, мы э, даем за нее право поступления на это направление подготовки э, без вступительных испытаний. А Высшая школа экономика именно на рекламу связи с общественностью не дает право поступления без вступительных испытаний. И в этом отношении, да, есть вещи, которые, это не то, что там эта Олимпиада дает на все направления подготовки. Ну, наверное, это было бы нелогично, когда Олимпиаду по обществознанию засчитывать, как поступление безступительных испытаний на актерский факультет у нас. Да? Странно. А порядок учета. Могут быть баллы начислены. А могут быть преимущественное право. Практически никто на самом деле не дает преимущественное право. То есть преимущественное право это я вот бал... вообще, кстати, забегая вперед, не вперед, назад, куда угодно, ну, наверное, вперед, может быть, не забуду, если на следующий раз об этом упомяну. Это самая бесполезная тема, которая только может быть, это преимущественное право. Там очень большой список, почему самая бесполезная тема, потому что ни разу в свою практику не сталкивался, чтобы им кто-то воспользовался. Потому что преимущественное право – это когда вот у вас вот все совпало, общий балл, бал без учета индивидуальных достижений, бал по каждому предмету, в порядке приоритетности, да. И вот только тогда преимущественное право будет рассматриваться. Поэтому индивидуальные достижения обычно никто не дает преимущественное право. Ну, не знаю, может кто-то дает. Практически все начисляют дополнительные баллы. У нас, напомню, они даются, если это 75 баллов по ЕГЭ, либо не обязательно, еще раз говорю, ЕГЭ, учитываются внутренние вступительные испытания, но если вы имеете право их сдавать... Инвалиды, иностранцы первые, что на вскидку приходят. И, собственно, в качестве такого резюме того, что я говорю, это, как я всегда называю, такие добрые советы от приемной комиссии, от злой приемной комиссии. Это не аксиома, но тем не менее, Значит, часть первая. Сделайте генеральную уборку дома. Найдите все эти свои грамоты. С большой долей вероятности грамоты там за шестые, седьмые, восьмые класса может быть и нет, хотя не знаю. То есть, как бы, может быть, с формальной точки зрения, если четко в правилах приема, например, не прописано, с какого, за какой год, то, может быть, там, я не знаю, учитывается. То есть, проведите генеральную уборку, вытащите все ваши грамоты, сложите эту стопочку, посмотрите. Да, можно сходить и попробовать выяснить в каждом ВУЗе, это было бы идеально, но проблема заключается в том, что поскольку каждый ВУЗ устанавливает разные, просто держите это всего под рукой. Сделали генеральную уборочку, собрали это заранее, перед началом приемной кампании. Это очень полезно, действительно. Почему? Потому что были случаи, они не, не то чтобы единичные даже, ну и, к счастью, не то чтобы постоянное. Когда э, человек вдруг, там рейтинговые списки уже идут, идут вопросы, там, зачисления, не зачисления, и вдруг он говорит, ой, а у меня уже, э, у меня еще есть грамота, которая по вашим правилам приема дает мне дополнительные 8 баллов. И эти 8 баллов, с этими восьми баллами я мог бы э, поступить на бюджет жалко обидно досадно но нет я ее уже у вас не приму потому что вовремя вы ее не нашли вовремя ее не предоставили а, почему потому что вот я всегда говорю приемная комиссия это самые бездушные и сволочные люди должны быть и По одной простой причине, потому что очень часто бывает там, вы должны войти в мое положение, тем более там педагогические вуз и тому подобное. Не могу, потому что как только я вхожу в ваше положение, это значит другой человек, в положение другого человека я не войду. То есть, да, как я всегда говорю, я говорю, представим себе ситуацию, для чего эти сроки нужны на самом-то деле. Эти сроки нужны для того, чтобы у нас поступают множество людей, каждый из которых в том числе переживает и хочет поступить. И вы видите, да, что ваш ребенок все поступает, там, да, или вы сами поступаете, все проходите замечательно. И со святой уверенностью ждете приказы, там уже в ведерке бутылка шампанского, чтобы это отпраздновать, и такое все нормально. Это мы вам звоним и говорим: а вы знаете, вы не поступили, потому что тот вот кто-то донес индивидуальное достижение, они у него были. Вы же этой бутылкой шампанского мне голову раскроете, в лучшем случае, да? А, поэтому нет. Лучше заранее собрать все эти и держать у себя. Поэтому, да, часть вторая, предоставляем вместе с заявлением. Да, с формальной точки зрения у нас предоставляется по нашим правилам приема не позднее дня завершения приема документов. То есть чисто теоретически, пока мы рейтинги не опубликовали, вы что-то донести можете. Но лучше предоставить все сразу, почему вы сами забудете. Вот... Есть такая особенность у людей, к сожалению, у меня так точно, когда я э, думаю, что я это сделаю потом, потом донесу, потом, и потом это потом уже заканчивается, и я так и не донес что-то, или вообще забыл, или думал, что, или, как, знаете, как, э, я не пришел на работу, потому что думал, что пришел. Поэтому лучше сразу с заявлением принесли сразу всю пачку, документов, все проверили, все остальное. А даже если не пригодилось это индивидуальное достижение в конкретном вузе, не надо его выкидывать, рвать и сказать там, лучшие годы своей жизни я потратил на золотого медвежонка, и ты мне там вот все испортил. Медвежонок тут ни при чем, он вам хотел, наверное, сделать приятное. Почему не выбрасываем? Потому что, помните, я вам говорил, что чисто теоретически может возникнуть такая ситуация, при которой, при которой будет вот этот вот спорный момент, и вам скажет, а вот, кстати, а вот золотой медвежонок у вас есть. Вы говорите, да, даже мармеладный мишка. Он говорит, ну хорошо, за мармелад мы вас... На бюджет возьмем. И э, есть еще одна интересная вещь, почему портфолио полезно <coughs> держать под рукой. Э, есть такие вещи, которые не учитываются при приеме. Они могут не учитываться. Но при обучении они могут учитываться. Ну, например... Есть такая чудесная золотая медаль э, правительства Москвы, утверждено. Отдельно это не за аттестат, там, атлет, это вот, медаль правительства Москвы. В перечне индивидуальных достижений ее нет. Но когда вы поступаете учиться, э, вы имеете право подать заявление на участие в конкурсе грантов правительства Москвы. Там, по-моему, что-то в районе 7 тысяч рублей получить. То есть это полезная тема. И э, может принести достаточно хороший такой приятный бонус. Ну и вообще, в принципе, можете похвастаться потом своим детям, что смотрите, я вот у меня есть грамота, я целых 8 бабушек живьем перевел через дорогу. Да, волонтерство такое, переведи бабушку. Они, правда, просились на обратную сторону, ну неважно, у меня было... Мы идем вперед поступательно, да, мы ее перевели туда, обратно, ну... Другим волонтерам тоже надо что-то делать. А у меня только на север, а на юг это уже другое. А, ну, покажите детям тоже хорошо, это все-таки приятно. Вот, это, наверное, основные такие моменты именно по портфолио. То есть еще раз, да, нужно обращать внимание, чтобы, а, было под рукой, б, учет в каждом вузе свой, ИГ, вспомните, пожалуйста, всю свою предыдущую жизнь, начиная с восьмого класса. Потому что здесь в прошлом году даже вот была такая тема. У нас, наверное, человека четыре так поступили, которые а, вдруг узнали что за девятый класс, там у кого-то был за восьмой даже, э, Олимпиада дает право без вступительных испытаний. Да, мы думали, а мы каждый год что-то там участвуем. Мы молодцы хорошо. Там, те, кто приходил, видели на ролике там, девушка которая четыре года подряд ее выигрывала. Ну, не знаю, нравится ей, чего бы нет. Вот. Но, тем не менее, да, вот вспомнить всю свою жизнь, начиная там с восьмого класса, что вы где там выигрывали, какие достижения получали, и э, держать это при себе прям сразу. Единственное, ну, это вот... Следующую тему будет у нас. Там нужно просто сразу будет определиться, поскольку вы без вступительных испытаний поступаете. Да, это гарантированное значит поступление, и там сразу вы должны определиться заявление, оригинал, и все, и сидите, ждете приказ.